Всем привет, с вами Мэй, и вы находитесь на канале Zoom. Сегодня вторник, и это рубрика «Обзор игр». Сегодня представляю вашему вниманию игру под названием Black Desert. Это один из самых заметных проектов на рынке онлайн-игр последних лет. Пожалуй, спорить с этим едва ли кто-то будет. Тем не менее, не за заметность мы с вами любим те или иные игры, а совсем за другие качества. Цель моего обзора Black Desert — определить, обладает ли эта игра всеми необходимыми качествами, которые делают из просто заметной игры, такую, которую можно советовать абсолютно всем, не беря в расчет вкусы, любимые жанры и прочие субъективные критерии для оценки. Является ли Black Desert такой игрой, как World of Warcraft или Lineage 2, которые многим заменяли жизнь и довольно эффективно этого добивались, надо признать. Ради того, чтобы выяснить это, мне самой пришлось потратить немало времени в этой игре, но я надеюсь, что свои цели я достигла и параллельно помогу вам определиться, играть в Black Desert или скипнуть, как прочие MMORPG, которых сейчас выходит множество. Пройдя удивительно быстрый процесс регистрации и скачав клиент, что было чуточку медленнее само собой, я наконец-то попала в игру и буквально сразу поняла, что проект передо мной серьезный. Хотя заочно я в этом и не сомневалась, но своим глазам всегда веришь больше. Что я такого увидела? А увидела я, пожалуй, самую крутую кастомизацию внешнего вида персонажа. То есть процесс создания моего будущего героя просто настолько меня увлек, что я не заметила, как провела за ним добрых 40 минут. Скриншотами этого не описать, поэтому предлагаю вам установить игру. Это поможет вам составить впечатление о том, как происходит создание персонажа в Black Desert Online и насколько это на самом деле круто. Ссылка на игру в описании. С точки зрения концепта, Black Desert — это скорее такая квинтэссенция всех модных и уже не очень модных жанровых трендов последних лет десяти. Фэнтезийная вселенная, где есть весь спектр известных любому поклоннику фэнтези-монстров. Привычные игровые классы — варвар, воин, колдунья, лучница. Вполне стандартный общий антураж с узнаваемыми и даже кажущимися иногда родными локациями, которые частично были позаимствованы из других популярных MMORPG, а в иных случаях создавались под сильным их влиянием. Плохо ли это? Сложно сказать. На первый взгляд, в плане концепта и вселенной, Black Desert едва ли привнесла в жанр что-то новое. Но забегая несколько вперед, я могу с уверенностью сказать, что мой обзор Black Desert вам очень четко даст понять, что концепт тут играет совсем не ключевую роль упор разработчики из Pearl Abus сделали совсем на другие компоненты своего детища. Удалось ли им реализовать это правильно? Давайте выясним. Black Desert — это тот самый случай, когда, не придумав ничего нового, разработчики умудрились сделать что-то выдающееся. Если вы играли хотя бы в несколько MMORPG, то вы наверняка представляете себе, как будет выглядеть геймплей в Black Desert. В первую очередь, надо сказать, что вид персонажа в этой игре всегда третьего лица. Возможности каким-то образом изменить отображение на данный момент и нет, и вряд ли она когда-либо появится. В целом, все привычно. Вы бегаете, выполняете квесты, убиваете мобов, получаете опыт, прокачиваетесь. Пвп раньше 50 уровня не начинается, поэтому первое время можно наслаждаться размеренной жизнью и любоваться красотами, о которых в нашем обзоре Black Desert речь пойдет ниже. Есть еще один интересный момент, который хочется обязательно отметить. Часто в ММОРПГ выполнение квестов по факту является тратой времени опыта за них дают мало, а времени вы на них тратите уйму. В Black Desert ситуация несколько иная. Для максимально эффективной прокачки нужно постараться удерживать баланс между пинанием мобов и выполнением квестов. Забивать на то или другое никак нельзя по многим причинам. Забьете на мобов, не будет заточики лута. Забьете на квесты? Будете качаться до второго пришествия. На самом деле, описать все то, что есть в Black Desert в данном материале, пожалуй, задача невыполнимая. Тем не менее, я постараюсь все-таки хоть как-то отметить самые интересные особенности игры. В Black Desert есть петы, питомцы, которые помимо функции умиления, также помогают собирать лут во время боя. Точнее, даже не помогают, а целиком и полностью берут на себя эту функцию. На данный момент доступны для покупки кошки, собаки, лисы, соколы, пингвины и даже ежи. Самое интересное, что питомцев можно скрещивать и в итоге родится зверюха с другим окрасом. Есть тут к слову и лошади, которые используются в качестве транспорта. Отдельное внимание стоит уделить броне и оружию. Если вы привыкли к играм, где вы постоянно меняете армор и оружие, то в этом отношении Black Desert вас точно удивит. Суть в том, что именно менять их на новые вы будете крайне редко, раз в 20 уровней примерно. Зато вы постоянно будете пытаться прокачать их, а точнее заточить. И именно для этого нужны заточки, о которых я упоминала чуть раньше в своем обзоре Black Desert Online. При этом броня или оружие с заточкой действительно может решить исход битвы в вашу пользу, однако заточить что-то в этой игре, не так уж просто. Помимо того, что вам нужна заточка, вам еще пригодится и везение, поскольку шанс, что процесс пойдет успешно, довольно низок. При этом каждая неудачная попытка наносит урон броне, которую вы пытались прокачать, после чего ее надо ремонтировать, что недешево. Точно такая же система и с вэпоном. Эта идея мне очень понравилась. Хотя я и фанатка игр с большим количеством лута, вроде классических «Титан Сейдж», «Диабло» и сравнительно новая «Гримдаун». Впрочем, даже в том же World of Warcraft разнообразие очень даже приличное. Но и та система, что используется в Black Desert, мне вполне подходит. Боевая система является одной из самых сильных сторон этой игры. Она действительно хороша, она почти идеальна. Ну и, само собой, она нон-таргет, иначе бы такой похвалы от меня не было бы даже близко. Чем же она так хороша?» На самом деле, как я и говорила ранее, Black Desert — это такая игра, где просто качественно сделали все, что надо было сделать для получения в результате топовой MMORPG. С боевкой все обстоит именно так же. Отличается ли она принципиально от прочих игр с нон-таргет боевой системой? Не особенно. Зато я точно не смогу назвать другой игры, где бои так быстро затягивают и так эффектно выглядят. Серьезно. Уровень проработки движений, анимации, различных приемов, спецэффектов настолько высок, что иной раз забываешь, что ты играешь в условно-бесплатную игру, где от доната толку-то даже немного, если на чистоту. Black Desert вполне могла бы продавать подписку. И я вас уверяю, желающих было бы достаточно. Интересно также то, что здесь действительно необходим скилл и реакция. Это не та игра, где вы прокачались и после этого лениво одним пальчиком жмете левую кнопку, параллельно ковыряясь в носу и поглядывая видосики на ютубе, вынося при этом всех вокруг, не оставляя шансов. Здесь вы постоянно будете напрягаться и показывать свои лучшие качества, иначе побед вам не видать. Особенно это касается PvP, но и некоторые мобы в Black Desert способны уворачиваться и наносить неожиданные удары. Другая сильная сторона игры Black Desert – это графика. Впрочем, о том, какая графика будет в игре, я начала догадываться еще в процессе создания персонажа. Ничего другого я уже не ожидала, кроме топового уровня, как вы понимаете. И я не была разочарована. Особенно меня удивил тот факт, что при такой действительно крутой картинке оптимизация в общем и целом находится на крайне приличном уровне. У меня далеко не топовое железо, и единственное, где в Блэк Дезерт я наблюдала микролаги, это в самых крупных городах, где, пожалуй, просто находится слишком много NPC и игроков, в один и тот же момент времени, что в абсолютно любой MMORPG вызывает подобный эффект, какое бы мощное железо у вас ни было». В общем, за оптимизацию можно только похвалить. Игра идет на средних машинах, и игровой процесс при этом протекает более чем комфортно. Это очередной плюсик, который отправляется в копилку Black Desert Online. Мой обзор Black Desert подходит к своему логическому завершению. Поэтому пришло самое время ответить на вопрос, который я задала себе в самом начале. Настолько ли игра Black Desert хороша, чтобы встать в один ряд с действительно знаковыми играми жанра? На мой взгляд, у игры есть потенциал, чтобы в один прекрасный день действительно стать одной из таких игр. В Black Desert нет откровенно слабых сторон. Донат не сильно влияет на игровой процесс и не дает особых преимуществ перед другими игроками. Боевая система близка к идеалу. Помимо всего прочего, есть пэты, крафт, интересная схема прокачки оружия и брони. Есть ПВП, есть интересные квесты, есть офигенная графика в конце концов. Трудно представить, что еще нужно этой игре, чтобы стать топовой пожалуй, еще немного времени и признания, которое придет к ней без сомнений. А на этом все. С вами была Мэй. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и играйте только в хорошие игры. Пока-пока!